Можно. Всем привет! Меня зовут Владислав. Владислав, почему Вы решили сделать лазерную коррекцию? Я думаю, люди, которые имеют проблемы со зрением, прекрасно меня понимают, что человек встречается со многими трудностями, связанными с недостаточно хорошим зрением. Uh -huh. Почему выбрали смайл именно? Я думаю, на тот момент, когда я изучал, каким образом можно решить эту проблему, uh -huh. мне это показалось самой безопасной что ли, технологией. А почему выбрали профессора Шилова и клинику Смайлайз? Шилову Татьяну Юрьевну я выбрал, потому что в интернете, где я искал информацию, довольно много позитивных отзывов о ее работе. И, собственно, когда я уже пришел в клинику, я был уверен, что попал, наверное, когда мы из самых лучших специалистов. Через это там смонтируем. А может, и оставим? Как все прошло? Это было больно? Нет, ни о какой боли речи не идет. Естественно, я много переживал, в принципе, как и любой человек, который подвергается чему-то подобному, но эти переживания не стоят даже одной сотой от того результата, который я получил. А сейчас как видите? Буквально 20 минут назад померили зрение, 200%. Я даже не мог этого ожидать. Довольно результатом? Конечно.